На Каме в Перми экстренные службы э, провели практическую тренировку по спасению утопающих, в том числе рыбаков, оставшихся на откалывающейся льдине. Ни одной весны в Прикаме, к сожалению, не обходится без подобных историй. Порой и с трагическим концом любители подледного лова до последнего выходят на водоем и рискуя тем самым своими жизнями. Сейчас лед очень тонкий, он подтаивший, он пористый, он даже вот по толщине, если сохранил свою, но прочностные качества он уже потерял. И он не держит. Поэтому он очень опасен. Ученик была задействована специальная спасательная техника, например, аэролодка, которая одинаково легко может передвигаться как по суше, так и по воде. Однако водитель должен иметь постоянную практику, так как управлять таким транспортным средством не так-то уж и легко. Спасатели и сотрудники ГИМС еще раз предупреждают рыбаков о том, что лед в это время стал уже критически опасным. Риск для Пермского края в данное время года актуален. То есть у нас началась активная фаза таяния льда. Часть рек, как такие, как Кама, уже давно-давно вскрылись от льда. Но остались еще ледовые поля вблизи берегов. Значит, существует угроза провала людей под лед, лед тонкий. Значит, и существует также вероятность отрыва прибрежного льда с рыбаками. Соответственно, их надо необходимо доставать. Людей, надо, которые оказались в воде, спасать чтобы наши жители остались живыми и здоровыми.